За ошибки юности мы расплачиваемся всю нашу оставшуюся жизнь. Среди многих людей сейчас ходит очень много заблуждений. Среди одной группы ходят одни заблуждения. Среди другой группы людей ходят другие заблуждения. Сегодня очень интересное и сложное Время. Но оно прекрасно. Это самое прекрасное время, в которое нам довелось родиться. Если когда-то в наших странах был какой-то недостаток, было какое-то непонимание чего-либо, то сейчас это непонимание, оно уходит и остается как раз обратная сторона непонимания, а то есть осознание, осознание прошлых наших ошибок, осознание того, как нам надо поступать в будущем и какой, какой дорогой нам предстоит идти. И лишь только некоторые заблуждения мешают нам идти по этому пути с высоко поднятой головой, без всякого сомнения и страха, без страха перед будущими испытаниями. Мы не должны бояться чего-то плохого и каких-либо скорбей, страданий, потому что это все нам не во вред, а только на пользу. И когда эти страдания приходят, то страдаем не только мы, как люди, мы страдаем как души. И когда наши души страдают, только тогда наша голова, наш разум, наш ум, наши мозги очищаются. И только после этих страданий мы способны синхронизировать биение нашего сердца с вением нашего разума. И кто имеет в себе мудрость, хоть какую-то, тот, пойми, что именно это время, в котором ты живешь, является самым лучшим для тебя. Тебе многие завидуют. И многие хотели бы оказаться на твоем месте. И переживать тебе не о чем. Единственное, что от тебя требуется, это хоть какая-то, Капелька веры. А если у тебя нет этого, то бегом сдай свою кровь и на вырученные деньги купи. Михаил Троицкий, русский царь. До встречи в новых роликах.